Итак, друзья, прежде чем мы с вами начнем что-либо делать, давайте расскажу, на чем мы с вами будем зарабатывать и как вообще формируется прибыль. Сейчас мы с вами находимся на сайте CoinMarketCap. На нем находятся абсолютно все легальные, так скажем, криптовалюты. Легальные в кавычках, потому что в основном здесь те валюты, которые есть в листинге на биржах. Вот. И которые сайт CoinMarketCap считает нужным добавлять на свой, так скажем, мониторинг. Здесь мы видим то, что криптовалюты практически одинаково, так скажем, реагируют на те или иные события. То есть, если мы видим биткоин, график биткоина, здесь мы видим график эфириума, то есть они практически повторяют друг друга. Некоторые как-то быстрее растут, некоторые медленнее, но в основном графики... У всех практически одинаковые да? Но есть незаметные колебания Вот, например, если мы возьмем биткоин Он сегодня вырос на 7% да? Если мы возьмем, например Какую-то другую монету Вичей вот, да, Она упала, например, на 2,5% Стоимости вот. Есть разные альткоины разное На них идет влияние да? То есть, чем ниже мы опускаемся Тем мы видим, графики становятся более рваные и непредсказуемые да то есть вот такие вот у нас как говорится американские горки вот но в основном те валюты которые находятся в топ-10 топ20 да они друг друга повторяют и в принципе их капитализация растет одновременно ну, не одновременно так скажем а как бы в одной паре и за счет небольших колебаний мы с вами как раз и будем зарабатывать как эти колебания происходят ну например мы берем биткоин хотим его наращивать и за биткоин в какой-то момент мы покупаем эфириум купили эфириум эфириум вырос в цене и вырос он чуть больше чем биткоин. вот вы видите здесь эфириум поднялся на 157 процентов а биткоин на 733 на да? то есть соответственно мы могли бы купить за эфириум какое-то количество биткоина допустим вчера а сегодня Биткоин вырос на 7%, и, соответственно, если мы продадим биткоин обратно за эфириум, то есть обменяем, по сути, да, это операция обмена, то мы получим больше эфириума, чем вчера. Вот таким образом и накапливается процент на ту или иную криптовалюту. А в дальнейшем, если криптовалюта растет, соответственно, она приносит вам еще прибыль относительно стоимости доллара. Она еще и сама наращивается, да, то есть ее количество... И, соответственно, еще и цена ее растет. То есть, здесь можно сразу как бы увидеть большую, большую выгоду на долгосрок, так скажем. Да, то есть, если у вас есть биткоин, вы понимаете, что он у вас постепенно наращивается. И вы на этом еще зарабатываете. Я вам сейчас покажу свои сделки, как это все выглядит. И примерный прирост, опять же, да, где-то около 1% в день. Если хороший... Торговый день, то есть волатильный, если пара хорошая подобрана, то можно примерно около 1% в день прибавлять к своей криптовалюте. То есть, если у вас есть один биткоин, то в течение месяца вы можете нарастить к нему еще плюс 0,3 биткоина. Это очень хорошо. и, Ну как очень хорошо? Это очень хорошая прибыль, я вам скажу. Даже если будет прибыль примерно 15%, то это тоже очень и очень неплохо здесь вы видите все мои закрытые сделки вот сегодня закрылись 27 февраля вот некоторые сделки могут стоять по несколько дней не закрываться потом начать закрываться но я обычно выбираю какие-то монеты которые э, торгуются по быстро ну то есть э, у которых волатильность большая и как говорится можно сделать больше сделок здесь вы видите вот такие вот надписи профит да то есть это как раз вот профит в сатошах когда закрывается сделка, вот они. И вот эти вот сатоши, они прибавляются уже к балансу вашей монеты, то есть той криптовалюты, которую вы прокачиваете. Вот так, таким вот образом. Как только сделка закрывается, как только одна монета становится чуть дороже другой на 1%, соответственно, сделка закрывается и прибавляется, грубо говоря, там, к биткоину, либо к эфириуму, то, что вы будете прокачивать. То есть здесь практически вообще никаких рисков нет. И здесь не так, как на форексе, на маржинальной торговле, когда вы можете слить полностью весь депозит. Здесь просто идет обмен одной валюты на другую. Вот, в принципе, и все. Если вам все понятно, переходите к следующему видео. Начинайте выполнять мои задания. Регистрируйтесь на всех сервисах. Все делайте по порядку, не спешите. Ничего, как говорится, не бойтесь. Все у вас получится на, на этом я прощаюсь и встретимся в следующем видео всем пока